Последняя комната из древней комнаты. Тавтология, как всегда, впрочем. Э, где я? Чувачеки? у сколько чувачеков! Офигеть! Я не бы с ними поговорить даже могу. А, нифига. Они вообще, они общаются со мной? Только я не могу их понимать. А? Я хатину этом что-то сказал. И музыка такая, знаете. Мне кажется, или один из этих артефактов... Ну, этот, по-моему, используется для чтения. Блин. Это для счета? Боже мой. Вот просто насколько большая, блин, и проработанная игра этот чертов фез. Казалось бы, гребанной платформы. Воу, воу, воу, я здесь вижу какую-то большую дверь. Давайте по порядку. Конечно, я уже в шоке от того, что я встретил столько чувачеков. Опять трон. Я его уже видел. О, я куб собрал. Просто чуть и фигни я пытался, во-первых, прочитать то, что на стене, а во-вторых, попробовать этот код, Поэтому, потому что там, как на стене, нарисован код вращения локации, то есть, по идее, повращав по этому коду, я должен был что-то получить. Здравствуй, сова, давненько не виделись. Ч за херню ты несешь, ты сирак. Окей, okay, нахер а, да. Вот она, дверь в 32 куба. В не мы не пойдем. Мы пойдем вот сюда вот. Я здесь еще не буду. Да зайдишь ты. Так, жителям пока бесполезно. Я так понимаю, общаться Недорисованный QR-код Вот сволочи Вы могли дорисовать его? Что ты мне скажешь? Какой-то били билиберду Надеюсь, это не сильно повлияет на прохождение То есть в том QR-коде не зашифровано что-то мегаэпически важное я очень надеюсь, да боже, я хочу наверх. Пустите меня наверх. Вот там сидит, сидит. старикаш гуляет. Почему я не могу запрыгнуть? Вот, запрыгну. Так, давайте сюда. У них, конечно, большие лбы, пипец. А! Получается, они хотят присоединить свою деревню. Они строят варп -гейт. О, кстати. Это развертка куба для чтения, получается? <смех> Боже, я не понимаю Что это все я, я ждал слова, что я буду учить Зарисовать ее, что ли? Давайте, зарисуем Да, это определенно Развертка куба для чтения Если я, конечно, правильно все понял Но каким образом мне это поможет? Если бы я знал, что означают эти символы. Точка, линия, плоскость, третье измерение? Что это все значит? Боже мой. А может это наоборот числа? Не, вряд ли. Что еще я могу почерпнуть из этой комнаты? Я не понимаю, что значит вот эта черн черная доска. М Че? <связывая> Просто за то, что есть? Или я что-то сделал? Я случайно, сам этого не знаю, активировал код из достижения. Окей. Okay. <свы> что значит вот это? Так, что у нас здесь? Ну, хоть что-то приятное. Просто артефакт. Ключ. Я могу открыть дверь. Вот это да. Так, давайте заберемся наверх и заберем последний кубик в этой локации. И мы пойдем в дверь за 32 кубами. Да давай поднимайся, что уже. Пим. это она. Так, что у нас по этой локации вообще? Как всегда, в тронном зале какой-то секрет, который я до сих пор пока не понял. <свы> Поехали. Ват здесь. Я ждал чего-то более эпического. Мне страшно, мне страшно. звездные врата Фак, is this? Где я? Я должен сюда попасть? Я в шоке. Почему локация такая большая? А, подождите. Эти существа... Это... Я такой маленький. Как я заберусь туда? Эти существа, если это существа, были изображены там, в деревне. Этих чувачечков. Я не могу... Я не могу открыть карту, ребят. Боже, она даже вращается медленно. Зачем я сюда пришел? А я все-таки умираю. Боже, там музыка, дайте я сделаю потише Она не слишком тихо Это значит, что даже если локация большая Я все-таки могу попробовать забраться на самый верх Для чего я в принципе могу докарабкаться Ага, могу Могу Может на самой верхушке все-таки есть что-то полезное Ах да, сова Ну, ради, ради совы стоило, да Сова того стоило Эй, а, а эта сама не вращается. Может быть, мой друг Тессеракт мне что-то скажет насчет этой совы. Эй, друг Тессеракт, ты где? А, это дверь получается? Я просто боюсь, я уже... Я уже даже не берусь представлять, что сейчас будет. Не пугайте меня, пожалуйста. Я прошу вас. Это страшно. Вот. По-моему, однажды такое уже было. Определенно. Я... В начале игры. Окей. И мне не дают посмотреть на карту. о вот в чем дело. Все двери... А, я еще и в двери не могу заходить. Отлично. что замечательно. Что-то определенно не так. Вот, какое-то предчувствие говорит мне, что что-то не так. Как вы думаете, что же может быть? Что же может мне подсказывать, что что-то не так? По-моему, у меня, меня что-то с видеокартой. Она как-то мало ФПС выдает. Мне страшно просто играть дальше. Не происходит, скажите мне. Может это психоделично, я вам так скажу. Трехмерность, господа. Ч мне сейчас какую-то мини-игру заставят играть? О, здравствуй, гиперкуб, если это ты давненько не виделись. Хе-хе. <смех> ага. Кажется, я случайно прошел игру. Давайте посмотрим. изменению, по-моему, плохо. Это сейчас серьезно. Неужели оно кончилось? Ненавижу титры, которые нельзя пропустить. Думаю, хватит для этого выпуска, он и так уже получился <coughs> слишком большим. Вообще, я хотел поиграть в Фез, поскольку я довольно большой перерыв делал между Фезом, и у меня все никак не было времени, чтобы у него поиграть, мне было интересно, чем все кончится. Но оно как бы кончилось. Но на самом деле нет. И... Я знаю, что нет. И сам те, кто не смотрит видео с закрытыми глазами, уже увидели надпись Start New Game Plus. Чем мы займемся в следующем выпуске? А пока поставь лайк, подпишись, чтобы не пропустить этот следующий выпуск. С вами был Сталий. Мы играли в ФС. Всем пока.